Аля а -зизия. А Зизия Известный район Махбас Джин Здесь мост, который идет там влево На Джамарат Вправо там туннель Машаллах Как все-таки здесь хорошо Здесь даже иногда Намаз читаем На траве <coughs> Видишь, Джамарат стоит Все, сразу сюда Машаллах, машаллах маша Птицы Черикашки черикакают Здесь отели Отели, отели, отели, большие отели. Здесь остановка, остановка автобусов из Аль-Харама, которые приезжают хаджи. Большая здесь остановка. Здесь столько автобусов приезжает. Раньше приезжал, конечно, сейчас затишье Но я думаю, иншалла, иншалла. Заработает все это Уже умру открыли Поэтому Сейчас вопрос просто с визами Вот здесь Машалла, машалла Автобусные Это ангар Все кто с Джамарата идет, они знают